У вас, Дорогие телезрители, вы смотрите Центр Красноярск, программу про это, и с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И сегодня мы пообщаемся про измены. Что такое измена, как его воспринимать, что с этим делать, прощать, любить дальше, как с этим разобраться. Сегодня мы разобрем, разберемся на нашей передаче. Со мной моя гостья, гештальт-терапевт Югова Лариса. И что, Лариса нам прочитает первый вопрос от наших любимых телезрителей. Вот нам Олег пишет: вот если изменяют, значит, что не любят. А, Олег, что нужно здесь сказать? Это не факт, что не любят, а значит. Любят, вот, но не вас. Возможно, вы как-то не настолько честны со своим партнером, чтобы обсуждать с ними какие-то вопросы. И а, мне кажется, что каждый вопрос. Какой-то или каждую трудность в семье, в партнерских отношениях можно обсудить. И если два человека взрослые, и не ведут себя как дети, да, не внутренним ребенком общаются своим, а именно взрослой своей частью, то э, они могут сесть и обсудить какой-то вопрос, который их. Ну, видимо, вы не сели. А, я правильно понимаю, что а, каждый человек угу находясь в браке, чего-то партнеру не договаривает, ну, чем-то не делится. Большинство, так скажем, по, по статистике. И пытается не каждый. то, что недополучает семье пойти и добрать на этом лево, да? Ну, видимо, так. Я бы еще, наверное, все-таки рассказал. А какой взрослости ты пытаешься рассказать зрителям? Вот что такое взрослый, кто такой, ребенок, что за люди. А взрослый человек способен взять на себя ответственность за отношения. Он способен встретиться со сложной проблемой и задать, прежде всего задать себе вопрос, а что я могу с этой проблемой сделать? Что мне не хватает или не нравится в этом партнере? Но потом обсудить это с партнером. Значит, взрослость ⁇ это когда вы готовы встретиться с обстоятельствами, высленными. А не приукрашивая их, не приукрашивая да. себя в этих обстоятельствах. И уже ответственность за это вот искренность с собой. Себе-то да. врать надо перестать. Да. Это первое, что нужно понять. А вот про любовь. Она пошла э, в другом направлении или он. Вообще это все значит, что с тем, с кем живет, уже любовь угасла? Или можно любить двух-трех гарем ну, ученые уже установили, что полигамные не только мужчины, но полигамные и женщины. Молодцы ученые! Да. Но, тем не менее, наверное, это не здорово узнавать, что тебе изменяет твой муж или твоя жена. И тогда возникает, а чем же я не хороша или чем же я не хорош и что же во мне такого не хватает. Но это опять такие вопросы возникают. У, у... меня возникает впечатление, что сначала человек не к себе относится, а тому, кто изменяет. Гад-паразит, порежу. Ну или чаще, гадина. Чаще всего. Паразитка. Паразитка, паразит. Чаще всего. Но если мы говорим про взрослого человека, то он как раз и задает себе вопрос, а что же мы недообсудили, а что же я не додала ему, или а, что же мы не так вместе прожили, сделали. Ну смотри, ты, ну. Вот, ты вот взрослая, да? ну. ты берешь на себя ответственность, да. ты понимаешь там свои потребности, а, а я, понимаешь, еще виск как-то седой, а в душе-то еще ребенок, у меня там uh -huh. еще пятки горят, сердце пылает, и глаз горит, да, там что там еще блестит. И вот оно, как оно помечалось, вот как мы с тобой тут хотим обсудить. Знаешь как, вот, если относительно этого вопроса, если изменяют, значит не любят, Давайте определимся с терминологией. Вот измена что такое, что вот я вдруг на тебя глаз положила, понимаешь, а ты раз и там с Валерией ушел. Это, а она, я что это себе намекает, что понимание измены оно у каждого так-то по реальности свое. Конечно, И очень безусловно. часто кто что говорит одни измена, другие измены даже не считают. Не считают абсолютно. А, поэтому на каком этапе? с каким конкретно мужчиной что вообще происходит если я считаю что ты мне изменил с Валерией, ты про это даже не знаешь, а ты со мной в отношениях не был, а я себе в голове уже это там как-то придумала, что мы в отношениях. Ну, навряд ли это можно назвать изменой. Если парень с девушкой встречаются, например, на этапе на ком-то, но они еще как бы то пара, то не пара, то э, кто она для него, он кто для нее. И здесь тоже очень сложно предъявить именно там, ты мне изменяешь. Ну, ведь не поймал. Давайте я совсем, может быть, мужскую покажу. Mm -hmm. Ну, или там расскажу, я сомневаюсь, потому что тебя удивлю, да? Но все-таки вот ее разобрать. Да. Может, я вот, вроде, допустим, ты супруга, я супруг, да? Так. И я вот тебя продолжаю любить, но ага. ты вот еще увидел еще одну молодую, как говорится, или может быть не молодую, но интересную, но может какую-то разметить. Ну, неважно, важно, что ты там увидел, да? Mm -hmm. Так. И я же не знаю, что я тебя перестал любить. Это не значит, что мне перестало любить. Может быть, про это вопрос, что я, может быть, еще почувствовал в себе вопрос. силы, да? А, ну, а почему бы, ну, как бы, если здоровье позволяет? Тогда вопрос такой. А что тебе, Виталенько? Не хватает во мне, как в твоей там любимой Но супруге, это, это с которой мы 26 лет. Это мы уже психологу на консультацию пришли. Это уже вопрос... А вот в самом, вот самом начале-то, mm -hmm. я вот, это вопрос, я вот думаю, я перестал тебя любить или нет? Нет, я так считаю. Угадала? Олег, ответ. Если вы изменяете, это не значит, что вы перестали любить того человека. Это значит, что вы начали любить еще одного. и тоже нам вряд ли... Я бы не дала здесь четкого ответа. Я бы вообще пока... сказала, что каждый мы удовлетворяем свои потребности. И в пределе, Конечно. мы любим себя, а не кого-то. Они а просто источник наших удовлетворений. Я предлагаю Олега оставить на раздумье, что мы тут наговорили. Мы наговорили много полезных вещей. Подумать надо. Давайте следующий, следующий вопрос. вопрос. Вот нам пишет Лариса. Нам с мужем по 27 лет. И вступая в брак, сразу предупредила, что измен не потерплю что мы достаточно нагулялись, пока были свободны. Но многие считают, что изменяют все, без исключения. Бывает ли жизнь в семье без измен? Виталь, а ты как считаешь, бывает жизнь? На камеру говорю, жена, жизнь без измен бывает. Я тебя люблю и не изменяю. Я тоже встречала и с восхищением встречала такие семьи. Они у нас есть в Красноярске. Uh, и это правда. У них уже есть внуки, они прожили долгую жизнь, познакомились, например, там со студенчества, и они друг друга дополняют, вдохновляют, uh, делают уже совместные какие-то проекты, даже там театры и концерты. Даже могу назвать конкретные фамилии. То есть ты такой ответ такой короткий? Такие семьи есть. Такие семьи есть, да. И, наверное, если вы увидите такую семью uh, уже с внуками, может быть, даже с правнуками. Даже поговорите, наверное, с ними, пообщайтесь, вы получите много нового для себя. А знаешь, что я предлагаю еще подумать, ну в смысле той Ларисе. А, смотрите, вы там по 27 лет уже нагулялись, я категорически заявил, ну, как бы, uh -huh. что типа все не заявляют, да, ну это как бы вроде бы как бы само собой разумеющееся. Uh -huh. а, а сам это первое, что у меня в, в, в, к ней возникли вопросы. Uh -huh. да? А дальше у меня возник вопрос. А, а вот уже ведь ну, вот такая, нагулялись, то есть она подразумевает, что ее мужчина в дальнейших э, в дальнейшей своей жизни на других людей глядеть не будет. Вы так думаете, да? Может не на других женщин? Ну, это опять что мы подразумеваем под словом измену? Поглядел на нее или пообщался, или, плетовал, или начал гулять, да? Это вот... или, или был факт какой-то, ну, прямо адюльтера, ну, Библии, физическая и там, измена написано, и так далее. Если ты уже мыслишь о другой женщине, то уже изменяешь. Ну, мы сейчас говорим не о каких-то православных канонах или там канонах ислама, там вообще очень все строго, а мы говорим о нашей социальной жизни, ага, в которой мы ага. находимся. Мы. И, не вынуждены и, и, жить. И, и, и дальше мы продолжим после короткой, полезной рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединится к экранам наших телевизоров. Точнее, телевизоры это ваши. А программа наша про это. И сегодня мы обсуждаем измены. — Нам пишет Михаил. — Давай закончим вот тот вопросик, да, мы, а -а -а. Э, Лариса. Семьи бывает такое возможно, а вы подумайте, если вы прямо хочете приковать мужчину, то, скорее всего, он как раз и убежит. Вот это вот пытался к этому подвести, что поставишь а -а -а. жесткие рамки, э -э, быстрее оторвет столб. Ну, — Дать немножечко свободы. Да, — Да-да-да. да. А то, мне кажется, это мое впечатление. Ну и что, да, следующий вопрос. — и мы переходим к другому вопросу, нам пишет Михаил, недавно с ужасом узнал, что у жены два любовника, один для секса, другой для романтики, говорит, что любит только меня, а там просто развлечение, потому что, цитирую, «хороший левак укрепляет брак, что мне делать, я в шоке». Давай Михаил, разбираться. Романтика у нее есть, угу. секс у нее есть, но дальше вы кто? Да, и задать ей этот вопрос. То есть либо финансовый кошелек, либо плотник, ну, в смысле, разнорабочий, ну это может быть нянька еще, да, там. Ну, вы реально кто? Да, и задать как раз жене такой вопрос, а я здесь кто? Официальный муж. Вот, да. точно. Да. Понимаете, это Михаил, о чем надо реально говорить? Вы реально в этом, в, в этом контакте? Кто? Нет, у меня есть отдельный ответ. Угу. В народе очень известный. Угу. Рогоносец. Да, это очень известная фраза. Тем не менее, знаешь, я тоже знаю такую семью, которая, ну как здесь вот уже описала одна наша слушательница и зрительница, они нагулялись, друг друга вытаскивали из разных историй, а у них был ребенок, и все-таки они поняли, что они друг друга любят. И они сели за стол, это реальная история, они сели за стол переговоров и решили... Что с прошлой жизнью покончено Что они все друг другу прощают И начали жить заново Они живут до сих пор ну, В общем, пока, Если в вы принципе. не начнете рассуждать а, а, Вместе с супругой а Как выглядят реально ваши отношения а, и, а чего, и, чего, реально. И, чего, и чего такого у вас не хватает Чтобы вы дали романтику Чего у вас не хватает Чтобы вы дали сексуальное наслаждение И возможно у вас жизнь наладится Но в этом вопросе есть еще одна подсковырка Какая? Mm, а вот это вот а что, правда, может быть, вот хороший левак э, укрепляет брак? Когда человек идет зачем-то э, угу. к другому человеку, так скажем, за какой-то идеей, или с идеей секса, или какого-то духовного, может быть, общения, или там жена недостаточно вдохновляет, а это вот такая вся радостная ходит, дай-ка я с ней там пообщаюсь и что-нибудь... И, возможно, мужчина, допустим, может переосознать, что вообще-то я люблю жену. Вообще-то мне это не надо. И только через это он может понять, что вообще, что я делаю. Хочешь мужскую версию расскажу? Расскажи. Ну, вот моему, моему клиенту, знаешь, что мне ответить? Он говорит, ага. а если мне хватает на большем, ничего делать? Ну, я возможно. к тому, что разряжаясь в другом месте, абсолютно разряжайся. Угу. И ничего больше там, кроме как бы разрядки не получая, он прекрасно живет в семье. Ну, почему он тогда в семье разрядку не получает? Большой вопрос а, тогда. Ну, супруга не готова давать больше. Ну, это опять возвращаемся про честность. Ну, и да, и дальше там выяснять Ну, вы настолько любите, что хочется быть с ней. Да, но ну, я тоже знаю, какие семьи, понимаешь, у Понимаешь к... парадокс? У которых... Человек хочет быть с ней, но изменяет. Ну, его логика в чем? Что он разряжается, и тогда он ее не беспокоит, не достается своими романтическими сексуальными наклонностями. Ну, в смысле, я к тому, что, конечно же, хороший левак укрепляет брак, под эту логику можно подвести. Насколько эта логика соответствует, вот прямо, насколько эта логика взрослая, насколько вы честны с собой, это да, это вопрос. Но то, что логику под это можно подвести, я думаю, что это факт. Это у меня в голове факт. Ну, если мы про полигамию, то если ты можешь содержать трех женщин, ну, скажи тогда всем трем, я вас содержать Смотри, могу. если просто измена, ты пошел, разобрался в себе, ну, просто измена стала поводом разобраться, а если ли хороший левак, и он продолжается, то это вопрос. Это, ну, это, же это его... вопрос большой. Да, насколько это, уже совершенно другая измена. Так что вот, ну, что дальше у нас, да, весельники. Вероника нам пишет, поспорили с подругой, она считает, что изменяет только те, кто несчастливы в браке. А у меня другие примеры перед глазами. И в счастливых семьях случаются измены. Что думают на этот счет психологи? Вот первое, что хочу. а счастье что такое? Ну, это мы вообще тогда уйдем. И, и каждый, и, каждый, и каждый, каждый реально расставить. вот прямо сам, сам, сам. Ну, в смысле, каждое это определение, что счастье для него. То есть, общего определения счастья ну, его ну, нельзя описать. Одному одно нравится, другое, а другого испытывает удовольствие. Третий чем-то другим удовлетворяется. У меня был такой реальный случай. Действительно, семья была счастлива, достаточно успешна, они сейчас живут. Но э, женщина решила сделать себе карьеру. Муж ее поддержал, дал денег на обучение, она новую, стала выстраивать себе новую профессию и э, стала работать в банковской сфере. И, когда она работала в банковской сфере, там ей приходилось сидеть допоздна, чтобы э, стать уверенной более в какой-то своей профессии. Он, так как недополучал ее дома... Не, у нас разные клиенты, точно, а ты, то может быть, еще не Неважно, мы же не говорим. Он недополучил вот это во внимание от нее и завел, так скажем, подружку, честно признался, что он ее не любит. Это был какой-то... После подружке признался, что он ее не любит, или жене? Жене признался, и мне признался. Что он ее не любит вот и я ему верю но там получился ребенок вот уже У подружки конечно и такое тоже бывает и я восхищаюсь мудростью той женщины которая просто посмотрела ситуации в глаза сказала да я вот здесь вот так скажем свой, свой фокус внимания перевела больше не на семью а в карьеру я забыла про семью и тебя тем не менее, я готова забрать даже этого ребенка, потому что я его люблю. Но если мы вернемся к вопросу о счастье и измене, то я, знаете, чего думаю? Что если мы говорим про измену, что чего-то не хватает, то значит счастья явно нету. Если человек идет за чем-то новым, за новыми ощущениями, да, uh -huh. ну, в смысле, за новыми, может быть, за острыми ощущениями, а не, может быть, уже для него не новые. Еще что, то, то есть явно в этом месте недополучает. Идет в другое. Значит, в этом месте счастья нет. То есть ее утверждение изначально неверное. Счастливых, ну типа, я знаю это, нет. Я сейчас доступен еще, чем намудрил. А, и... Это тема для дискуссии. А, у тебя такой свой взгляд, а у меня свой взгляд. <сесс Luckily> Дело в том, что ну, действительно может такое случиться, что в счастливой семье... «Левак укрепляет брак». Это и есть такое, но это не значит, что нужно идти налево, чтобы укрепить брак. В общем, надо разобраться, что такое счастье. Однозначно, без этого непонятно. И действительно, что если вы счастье воспринимаете по разному, то в этих счастливых семьях действительно могут быть измены. Измена – это все-таки получение чего-то того, что здесь не получаешь. Ну, это наша трактовка, в смысле, моя. Дальше пойдем. Татьяна нам пишет. Мы всегда жили хорошо и дружно, а в последнее время мужа словно подменили. Грубит, хамит, обижает. Заметила, что прячет от меня телефон, а если разговаривает с кем-то, то выходит из комнаты и шепчется. Понимаю, что у него роман на стороне. «Как мне переломить ситуацию в свою пользу?» Но здесь что я могу сказать? На самом деле это мой любимый вопрос. Что делать в таких ситуациях, когда женщина подозревает, что ну там что-то есть? Ну, во-первых, шептаться он может и еще с кем-то. Это не факт, что он прямо вам извиняет. Ну, это да, с одной стороны. Это, да? это всего лишь признаки, на чем цель? Да, с этого. это с одной стороны. А с другой стороны.. А с другой стороны мы услышим ровно через минуту после небольшой полезной рекламы. Ну что, мы обсуждаем измены. И Татьяна спросила, вот она обнаружила некоторые признаки, что муж изменяет, и спрашивает, чем что ей делать, как бы, как поступить. Лариса, вот давай попробуем, вот прямо емко ей вот вжил. Только заниматься собой, своей уверенностью, своей самодостаточностью в плане того, что полюбить себя красивую и только собой. Мужа на второй план, себя на первый план любить и уважать, а он справится, останется. Нет, свободен, как поле ветер. Да, и возможно мы даже переходим к такой теме про место в... В системе это как раз про то, что женщина ставит себя на первое место, второе, на втором месте мужчина, а на третьем месте ребенок. Вот так. Ну что, следующий у нас вопрос. Да, у нас еще есть один вопрос. Алена спрашивает, поймала мужа на измене, а он говорит, что все мужчины в его роду ходили налево. Это, мол, гены такие, и он ничего не может с собой подделать. А тогда зачем он женился? Пусть бы жил холостяком и гулял, сколько влезет. Что делать? Подавать на развод? Но я ведь его люблю. Ох уж эти гены, Васи Петя! Действительно, может быть, заложен такой ген. У меня не случайно здесь как раз стоят вот эти куколки, да, чтобы наглядно, может быть, показать... Где эти что... гены, в Петя? На вскидку идет такой пример. Ну, на фронте. Пошел мужчина на фронт, допустим, в годы Великой Отечественной mm -hmm. войны. У него есть семья, у него он вообще-то сражается даже ради семьи, ради там, своих сестер, ради своих детей, ради своей жены. Но так получается, что вот пять лет он там находится с одной женщиной. И он встречает вот там подругу боевую. И вот, допустим, вот есть... Так. Муж и муж, жена. И жена, да. Кто из них кто? Ну, справа от меня, пускай будет муж, слева, допустим, жена. Прекрасно. Да? Угу. И у них есть там, допустим, дети, у них есть там семья и так далее. Вот у них еще есть ребеночек, да. И вот он уходит там, допустим, на войну и встречает другую, женщину, барышню. другую барышню. Соответственно, в модели поведения вот этого ребенка заложено, что у папы кто-то был. Он это либо считает, либо почувствует, либо подслушает, либо ощутит это своим полем, потому что ребенок, он связан на 50% с папой и если он вернется... Или да. он, если это птицей, да. останется? Ну, хорошо, он ворачивается. Вер... Да, а вот эти отношения пятилетние, когда они вместе, э, рука об руку, когда, допустим, она его спасала, они остаются, с ним в сердце остаются. И эта барышня остается энергетически с ним. Получается, что у папи можно иметь двух. И, соответственно, если он женится, он может... Тоже иметь двух. Может, да. Или а трех. В его модели поведения уже как бы заложено это. А я правильно понимаю. То даже если, э, ну, мы допустим, что физика, там, химия, электромагнитные <с волны, все остальное где-то остались сзади. Мамы-то, наверное, поймут, когда ребенок там где-то споткнулся за углом. А вы же вот где-то там чувствуете, да? Чувствуете, да. А здесь, наверное, женщина все-таки какую-то чувствует, да, вот это вот измену, Она обязательно это чувствует. Женщина очень чувствительная. он приходит. Вот я точно по наблюдению можно определить, что-то оно отличается от другой. Хотя это пять лет, то можно было поменяться. Но форма того, как он разговаривает с этой мадам и с этой, она же отличается, и он точно будет попадать в стереотипы старого поведения, и она будет просто на этого может его, ну как бы спалить, да можно сказать. Я к чему? не не обязательно иметь некие, некие поля, а факт в чем, что если в этом, в этой системе, получается, родителей у мужчины, грубо говоря, как бы, как бы допустилось, что может быть вторая женщина, да? то это фактически как некая э, модель поведения, форма проявления себя в этом мире, да, uh -huh. переходит и ребенку, я правильно понимаю, uh -huh. о чем ты говорила про генетику-то? Uh -huh. ну, то есть, это может быть не только ген, uh -huh. это может быть и просто, ну, способ действия, ну, некое такое, мы назовем, обезьянничание, но ну, то мы тоже же у родителей учимся, родители нас учат, да, родители учат нас на горшок. Способ поведения и модель поведения сценарная. Да, сценарий, Даже. вот, сценарий этот, ну. Тут еще может быть такой вопрос про ген и про сценарии, про модели. именно про изменения. Я предлагаю вот для этого создать вообще отдельную нашу с тобой встречу. А М -м -м. сегодня на такой вкусной ноте мы вынуждены с вами попрощаться. Надеюсь, мы были для вас полезны и нужны. До новых встреч!